Кью, короче, с вами я же Арткил. И сегодня в данном видеоролике я вам покажу один решет с И чуть-чуть поговорим, почему у меня так не было долго на ютюбе. А пока мы не начали, лайк, подписка, колокольчик, ну короче, обычные будни ютуба. И перед началом этого видеоролика я хочу поставить такой один канальчик под названием Стаканчик. И он рекламирует сам себя сам. Давай! Канал хороший. Есть смешные моменты. Начал готовиться к Ютубу. Э, да. И еще Интеграция перед началом ролика. Я хочу вам посоветовать нашу конфу в Discord. Вы там можете найти с кем поиграть, с кем пообщаться. Короче, ссылочка в описании. <связь> а <связь> Прямое включение на нашем обеспечении. <связь> Залутали мы сундучки на моем уровне. Что я вам могу сказать? Не записывая это долгое время, я просто охреневаю, как можно записывать это. Это было очень сложно нажать на кнопочку записи и говорить вам что-то в ушке. Я не представляю. Так. Разговор может начаться о том, то что и почему меня не было на этом проекте. Ой, я был на этом проекте. Почему я не записывал видео на YouTube? И... <св> и об этом классном, ну, за... <св> замкнутом пространственном ресурс пайке. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ой, бля, слушай, можешь сказать по этому поводу, мой ассистент Рюмочкин. Ага, <соединяющие> а, а, а, а. этот РФ мне не очень Ой, это. А ты не лагай, у меня одних базарит, у меня дискорд лагает, <соединяющие> потому что... <соединяющие> да у меня тоже лагает дискорд, лагаешь ты, я... Фьюм, фьюм, фьюм, фьюм. Вот это уже опасно, однако. Ну что я могу сказать? Лайк, чтобы мы э, вернулись на YouTube. А, стаканчик тоже пытается что-то снимать. А заходите к нам в Конфу в дискорд. Там у нас проходит целое ничего. Вы там можете поиграть с нами. Вам, мы вас там можем забанить и забыть про вас. Все. Сейчас нас и забьют и мы начнем новую катку. Да. Да. пиздец пацаны. Издец, легчайше. Сзади. Еще и сзади. Ещ ⁇ и сзади. Ну, ну, ну, иди, иди, их... иди, иди, <éc> Иди Продолжай разговаривать. Так, давай разговор должен <кх> не заканчиваться. Мы должны продолжать собеседование в данном видеоролике. <кх> Так, почему же меня так долго не было? Судя по моему последнему видео, я сказал, что смысл на этом проекте снимать вообще мало, нечего снимать, и можно просто пойти нафиг. Но. Да, если у нас будут имки, то мы продолжим. Вот именно. Я слился. Ну ничего страшного, это пробный ролик, так что записано все одним дублем. А если у меня это не записывается, то я могу пойти в кит-дом. Так, <с> да хуй его, запускаю. А, я запустил? Скажите, напишите в, плюс в комментариях, если я запустил. Так, заутали мы, естественно, наши сундуки. Так, на чем мы закончили прошлую каточку? На том, что, почему у нас так долго не было. И мы не записывали. Объясняю все это теперь. Почему мы? Ну, потому что ты я тоже... Просто... Я начал запись YouTube вот так, как я понял. Я, мы... Не могу. Я знаю. И что вот. дальше? Как бы я понял то, что я не буду зарабатывать денежку, поэтому я купил себе Вот. Все. Ладно, вы эту информацию они, короче, не усвоили. Ну и не надо. Короче, тут все легко и просто. Нам было лень Особенно. каникулы ну были. Ну, чуть отдохнули мы. А вот школа началась. Вот это вообще тупиздая считаю. Надо же закончить эту школу и уйти. Куда-нибудь. А никуда мы не уйдем. своему Ну, останемся здесь ночевать. Так что... Ставьте лайк, подпишитесь на канал оформите подписку на колокольчик и данный ресурс пак находится я в, обоссался сейчас. вот в описании Нет, под этим видеороликом если вы хотите больше ресурспаков видео подписывайтесь на канал я буду повторять это каждый раз каждый раз когда я думаю о тебе играть мы так и не научились на вами но ничего Речей у нас нету, купите нам имки, сбросьте на данную карточку, которая находится у вас на экране, а нихуя там не находится, сегодня у нас умирают стаканчики. Нет, пацаны, сейчас сброшу чекайте. Бахва. ааа, как? Еще, ещё, что я могу сказать, давай им топи лайки поставьте, еще где-нибудь лайки поставьте вообще хоть что-нибудь поставьте. Напишите. Плохой комментарий. То, что мы... То, что я, точнее... Причем тут мы. Не записывали долго на YouTube. Мы... MC а ч ⁇ а мы это? Все равно не Нам пиза. Да. О, да. Вау. Минус. Да, я вижу. Бля, зато минус один. Так вот говно ли себе заперся вообще бы ездило. Последняя заключающая три обычных катки а как все любят. Ну, никто их, конечно же, не любит. Так, все. Ну, ресурс-пак. Короче, в описании, как говорю. Это, короче, может быть возвращение на YouTube. Если мы наберем много лайков, ну, хотя бы 30. Ну, хотя бы два, хотя бы два лайка. Ну, будет сделано. То я тогда сниму следующую. Сука, дай мне мясо, все, не дай. Да. Да, там есть, конечно. Я из как Ренген, как тыче. Ну, пацаны. <связать> а если девушки тогда писать в ЛС. Тогда описывать нам ваш. <связать> Ладно, ничего. <связать> я вас <связать> пока начал не пощажу. Это же первый ролик. Возвращение на YouTube, возможно. Или я. <связать> Это последний ролик. Отвращение от youtube Сейчас <связать> мы сейчас сердечко. На, молодец. Я подписался. Нет. Уйди, это у меня минус-сердечко. Это... Вообще-то алмаз. Ну и что? Ааа, пришли! Тоже зависит. Акацука. Ну ты, блин, меня убивают. Да ладно, а меня кого-то нет. Вау! Убер он. А он вас. Вот да, вот да, вот да Он власт? Да. <кх> так как он не упал? А, теперь упал. Хе, вы увидели победную oh каточку. Так что переходим к концу конец. этого ролика. Ты не Хорошо. <кхе>, ну, жалко его. <кхе> вот все, Это конец видео нашего материала. Надеюсь, вы нас запомнили молодыми. Мы вам рассказали всю суть настоящего. Настоящего. Все, всем прощаемся. Смотрите мои прошлые видосы. И я не прощаюсь.